Итак, сходы питомника Хвойный дворик 2020 года. Ну, здесь у нас вот ель голубая, вот эта грядка полностью ель голубая, ель колючая, то есть дошла очень хорошо. было где-то около 30 килограмм ну как можете видеть она растет плотненько хорошо уже дала уже и внутри пошла она то есть думаю все будет хорошо с ней то есть была посеяна месяц назад ну чуть больше начало июня просто не успевали по срокам посеяли бы раньше но ну, ничего страшного нету как видите все нормально а всхожесть это считается хорошая у него да? да всхожесть это считается хорошая процентов 70 зашло Так, ну пойдемте дальше. Вернее, вот здесь если посмотрим, это туя колоновидная колонна. Тоже схожесть очень хорошая. Как можете видеть, вот она маленькая. Это потом она, конечно же, стартует и очень хорошо идет. А сейчас пока она такая к осени, она должна набрать. И очень хорошо. Ну, выдать но ну, будем смотреть наблюдать вообще теневик сделан 3 метра на 21 метр метр мы там оставили то есть 20 метров по 20 метров две грядки высота 3 метра сетка при 50 процентов здесь сделано гидроизоляция от дождя, от града, то есть от капель которые будут падать выбивать семена, то есть это все закрывается при, при, при сильном дожде, при ливне это все конечно же все закрывается Если Здесь конечно надо полоть. Вот это полоть, все надо. Ну, вы сами понимаете, что сейчас очень трудно полоть. Вообще мы это делаем пинцетом. А вообще рекомендуется не полоть, а обрезать. Вот если сейчас это. Чтобы не выдернуть, да? Да, чтобы маленький. не выдернуть маленькие то есть ждем пока это все более-менее такое будет, ну полоть обычно после полива дождевых червей очень много было, тоже очень мешали как удивительно, вот здесь вообще кучность хорошая, прям вот, как ковер, как ковриком, да, если можно видеть, ну это все конечно не есть хорошо, лучше пусть они так растут чуть-чуть пошире, чем вот это вот она ковриком, если дождь или перелив залив может быть то есть может быть совершенно такое что могут и подгнить. сходу ту и восточная книжка и тут сходу и обычно этой стороны. Вот это это книжка, да? Это книжка, да. Это восточная книжка, тоже все это полица. Сейчас очень. Но она уже вот начала внутри, если видно, даже вот видите уже ну восточная она хорошо идет поначалу это западная потом ее обгоняет очень хорошо и вот видите внутри уже она дает но ну, будет очень плотно очень хорошо думаю идти но и она не боится переувлажнения так что ничего страшного здесь нету здесь у нас Восточная, обычная, на изгородь, которая идет. Там мы посеяли. То есть она практически ничем не отличается сейчас, в данный момент. Но потом, конечно, вот и вишняк у нас вылез. А вот там поел кто-то. Вот тоже борьба идет с этими с насекомыми. Я не пойму, кто там поел чего. Или мыши, или кто здесь лиственницы чуть-чуть засеяли ну. тоже это все про полки на днях будем пропалывать это все пропалывать надо очень осторожно поэтому мы сейчас не спешим с прополкой сосны крымские но ну, они у нас вот тут сосна самая нежная считается но вот конечно тоже неплохие все это постараемся конечно же тоже выходить поливаем каждый день влажность в принципе земля влажная сегодня температура 38 была Ну, как говорится все впереди, все посмотрим как все вырастет вот эти штучки тоже очень интересные их... так рукой и провел и... Ну, сосна крепенькая она тоже вон уже пошла видно что и внутри пошла она ну это будут хорошие, хорошие сеянцы уже у нас только в 2021 году осенью. Ну а на этом, уважаемые друзья, все. С вами был Евгений Филимонов и питомник Войны Дворик.